Реализовать ее. Рекламу в том числе оценил известный журналист Юрий Дуть. В своем инстаграме он назвал авторов ролика ⁇ «Всадниками креатива ⁇ Когда, конечно, Дуть выложила видео, не бегали своими глазам? Ну да, когда смотришь лайки, там лайкают люди, на которых ты давно подписан, твои любимые артисты, там ну, прикольно в целом, приятно да. узнавать, это видеть, смотреть. В какой-то момент такая волна цунами пошла просто с телеграм каналов подписок, пабликов и так далее, и нас накрыла.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 мы с удовольствием их носим, но они реально кайфовые. Да, просто настало лето, и их уже чуть-чуть широковато -чуть носить. Чебоксарский трикотаж знал о планах блогеров сделать ролик, но не вмешивался в сценарий съемки, а лишь снабдил их нужной одеждой. Вообще, чебоксарский трикотаж не так хорошо пошли с нами на контакт, они дали нам все вещи, которые мы захотели, всех размеров, поэтому все в натуральном виде в ролике. И после того, как они увидели результат, мы чуть-чуть боялись, поэтому выложили его несогласованным, и это правда. Вот, они сами его увидели и поблагодарили нас. Вообще сказали, что классно, молодежно и им понравилось. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.